Как обычно, мои неугомонные родственники купили путевку. Попадая сюда, ты понимаешь, что, что на самом деле там у нас все на, как бы чуть приятнее, лучше и интереснее. Боже, люди бедные, они там живут в этих домах, а домики уставшие, уставшие. Вся Москва увешана камерами, а попросил очень дорогам пьяный. Катаются, Привет, уважаемые! Эмоций у меня будет много, хотя бы в первую очередь то, что я сейчас нахожусь в Москве, а если быть конкретней, в Орехово-Зуеве. Кто я и что я, я думаю, вам всем, большинству из вас знакомо. Я на данный момент нахожусь в Орехово-Зуево, иду и гуляю просто по улице. Улица Севрюгина. Я так понял, что это какой-то человек, в честь которого... Обозвали, как говорится, данную улицу Никого оскорбить не хочу, ни в коем случае Мне, как говорится, это не нужно Я решил побегать, решил побегать Немножечко тут попал в Москву По причине, как я здесь оказался, Оказался я здесь по причине того, что Как обычно, мои неугомонные Родственники купили путевку Путевку, не буду Говорить куда, узнаете, грубо говоря прям буквально вот-вот По итогам этого ролика Вылетаю я хрен знает куда, опять лететь Что-то около 10 часов, никуда не собирался честно вам признать Юсь, мне это бы вот хрен не прохтело. Я вот здесь, скажем так, заложен к ситуации. Смотрите, люди на самом деле хоть и позитивные, но хочу вам сказать то, что как бы слегка уныло. Ну, э, все-таки на дворе весна. И... Как бы солнышко, несмотря на то, что Москва. О, перешел плавно на улицу Чапаева. Видите, люди, какие горшечки повесили. Молодцы. Видите табличку на э, доме? Это улица Чапаева. Я сейчас иду гуляю. Очень, конечно же, здесь. Такой пейзаж отличается от города Сочи. Побывав здесь, я понял, что все-таки у нас в городе Сочи даже тот же самый наш, наша Соболевка, я ее так в основном называю, называю Чмоболевка, потому что я ее, это считаю одним из самых конченных районов города Сочи, Соболевка и Донская. Ну, я вам хочу сказать, даже после... Соболевки Донской, попадая сюда, ты понимаешь, что, что на самом деле там у нас все как бы чуть приятнее, лучше и интереснее. Несмотря на то, что там даже у нас дороги лучше, честно вам признаюсь. Здесь едешь по Орехово-Зуево, едешь по этой Москве. Здесь дороги такие, что хочется просто делать. Не влазят. Короче, вы поняли, что хочется делать. Но это трэш какой-то. Оказалось а, бы, Москва, как говорится, где их мер, которые речно рапортуют там что-то по телевизору, что у них тут как бы космические корабли бороздят просторы селены. Короче, ладно, с этим все понятно. Далее будет интересней. Поехали из Москвы в Валю. Приехал сюда, ладно, договорю. Приехал сюда в Рехозуево, чтобы к своим друзьям. Далее от этих друзей я трогаюсь на самолете. Туда. Далее узнаете, куда я трогаюсь. Просто вместо того, чтобы остаться в отеле, как в предыдущий раз, я пришлось мне, нам, остановиться у друзей. Получается, вот вторые сутки я у них, и вот сегодня мы в ночь улетаем. Тра-та-та-та! О, навозик валяется. Ореховозовая Москва. Какой запах не представляете. Ну, свининка, Как Какахи такие свежие, прикольные. Москва, как-никак, етить-колотить... И вокруг а, где-то красивые дома, а где-то просто убитые, усосанные. И это, извините меня, орехово забило, да? Москва, казалось бы, это маленькая Москва, или какая она там Москва? Большая Москва. Там по той улице, по той улице, где мы именно остановились у друзей наших в своем частном доме. Улица Севрюгина, да, по-моему, я говорю. Там как бы домики старые. Здесь, смотришь, домики новые. Вот улица Руба рубцова видите здесь домики такие интересные уже современные а там домик вообще честно вам хочу сказать из дерева просто боже люди бедные они там живут в этих домах а домики уставшие уставшие и там под улице много машин я сделал по себе здесь я вот вышел сюда как бы машин еще нету все равно там как бы улица потише будет ну вообще хочу сказать даже встретил по автомобиль с молодыми людьми пьяными, которые взяли у папы покататься, телефон снимают, как их человек э, едет, управляет. Это просто видеть... Я понимаю, я сам когда-то был молодым, но вот это видеть здесь в Москве, э, когда вся Москва увешана камерами, я пока доехал сюда из Сочи, мне прилетело там что-то порядка 15 штрафов, я как бы этим не буду хвастаться, ну как есть, рассказал вам правду. А здесь вот иду просто по какой-то проселочной дороге, не успел здесь 15 минут погулять. Встретил пьяных говно на Митсубиси. Машина какая-то вот. Знаешь, что Митсубиси значок видел? Пьяных говно пиздюков, которые катаются еще на телефон, снимают водителя. А по ним видно. Они орут, окна, окнытые, руки висят во все стороны. Там что-то э -э -э, газуют. То есть вся Москва увешана камерами, а попросил проселочным дорогам пьяные пиздюки катаются. Короче, как бы немножечко контраст. Ну, а в целом, да, узнаю в России Ничего не изменилось. Что здесь, что у нас... Э -э Стрель-Тамаки, Башкирия, откуда я родом Здесь вот примерно, смотрите, весна Как говорится, пойдем посмотрим, что за объявление Объявление вот интересно Какие у нас здесь тротуарная плитка Отдаются в хорошие руки Щенки-метисы Ну и тут вот, видите, строители Раушаны стопудово требуются Или просто обыкновенные русские пацаны Которых надо обмануть, платить хер собачек, Чтобы, как говорится, не сводили концы с концами Ладно, пора переходить к делу. ореха пора подвигаться Куда? хрен знает куда меня снова затянули в какую то Ах, туристическую поездку очень не хотел но пришлось гуляю уже здесь наверное часик вообще вышел побегать если честно а получилось что просто гуляю конечно население живет бедно это примерно я когда-то уехал со стрельтомака в армию с армии попал в ставропольский кран с край там люди жили богаче но на самом деле ставропольский край более зажиточный и более богатый чем чем та же Москва. вот я сейчас в рехлозую нахожусь и ставропольский край более зажиточный чем стрельтамак и то что я здесь вижу в округе там у бедных людей ну очень много бедных людей в пятерочку заходишь матом ругаются пьяные стоят среди бела дня 12 часов это конечно трэш ну конечно же печально сыро, но на удивление нету ни облачка он самолет летит и солнышко